Здравствуйте, друзья, с вами Октавио37 и сегодня один из последних выпусков моих на старом аккаунте. Я создал новый и теперь буду играть, можно сказать, ну с него и там уже через несколько, может быть, месяцев выпущу обзоры с него, потому что пока на нем танков таких же, как Роста, нету. Вот, и один из последних обзоров моих с этого аккаунта, это обзор на советский тяжелый танк восьмого уровня из. Во-первых, стрим находится в самом, так сказать, самый самой а, простой своей ветки а, вообще тяжелых танков а, в нашей игре. Ну, почему? Наверное, ну, потому что тот же Квас а, ИС ну, и остальные легко проходимые. Немножко, у меня тут игра опять вылетела, у меня сейчас а, вылетает, поэтому я немножко а, ну, тормозила, бывает не него вот, ну чем же хорош этот танк? Во-первых, один из, наверное, плюсов танков, танка, это все-таки его довольно, ну, хорошая динамика для тяжелого танка, даже, ну, средняя, а если поставить хорошие гусли и двигатель, то вообще все будет классно, но ну, и тем более, опять же, хорошая пушка и броня. Чьи-то борта, а, отличнейшая башня. Умение атаковать и вы мастер, а, вообще мастер, э, Ну, вас никто не будет убивать, вы будете спокойно убивать а, врагов. Тут я попал, ну, наверное, как сказать, средний, да, ну, обычно как попадает э, из 3, то есть, ну, попадает он в девяткам, ну, да, к восьмеру, к десяткам бывает, ну и по десяткам, кажется, редко, но все-таки бывает такое. Вот. И э, опять же, повторюсь, из 3 э, прекрасный в броне, если умеете играть в нем, ну, я не скажу что на нем умею играть уж так слишком, но уже более менее научился. Вот. ну конечно главный плюс это все таки пушка да она не слишком такая уж жесткая как некоторые танков но на восьмом уровне она очень очень нагибучая 450 по 460 смысле у вас будет при хорошем хорошей прокачке экипажа перезарядка 10 и чуть менее секунд вот а 4-3 мы уже ведем а я вот сейчас буду выезжать и мы с Сом 6 т А4 Вальбу едет куда-то воевать и вот мы тут будем отвоевывать вот этот участок а то там и вот немножко с горы там будет а, Эмель вырезать, но мы его убьем. 5-3 и, ну как сказать, вот не превещает беды, вот поражение не превещает, но оно будет пахнуть поражением будет очень хорошо. А, и нам, по сути, мы выиграем, опять же, потому что это нестандартный бой. Задача той команды заходить в нашу, нашу базу, а, а наша задача не дать а, захватить. ее захватить. Вот, вот тут сейчас будет Эмиль получать, очень хорошо получать, затем будет филиссать и пытаться стрелять по, по мне или 106. А, я даю дамаг по а, Е4. Откатываюсь, а жду перезарядки. Вот, и теперь у Эмиля остается 0 ХП. Я обстал с него выстрелить, поскольку немножко видел его, но не попал. Опять же, один из минусов, ну, если при плохом, если вы неправильно свеете, допустим, не успеете до конца и заходите выстрели вертухана, то скорее всего вы не попадете поскольку танк не слишком точный ну а тут х. я убиваю а, чела 62 хп я добираю да вот 66 еще сравнивается из 6 очень понравился мой товарищ он очень хорошо тут играл 8 и валя убиваю я и четвертого по которому уже наносил дамаг имею 1100 дамага вот, и продолжаем. Вот тут Black Prince. Понимаю, стрелять не стал, потому что, ну, у меня искали шкурки, я видел, что не вот в башке и не стал снаряд тратить. А, ИС-6 поехал сбивать захват. Тем временем, как я пока не тороплюсь туда ехать, и все решил продолжать. тут и сушку. Вот. Ну, вижу, что она уже не влазит, я Стал влазить только вот тогда, когда я уже ехал сбивать захват. Вот, и сейчас, так, и Саша 6 нашего убивают. А, я пока не убил, подождите. Да, вот, убивают. И 50, которые на захвате. Остается 20 секунд уже, 18. Вот, 70% у них. И я получаю тут, а, как же называется, защитника, да? Да, получаю защитника. Меня не пробивает N12 Гуцлю. А, е, теперь е 50 пробивает. Ну, и я сейчас... А, уже поеду к ней и доберу ее. и немножко баш, видите, у меня тут а, реплай, немножко видите, ну, зарядка. Как -то. Ну и шесть пишет не очень важно, слово, только я не помню, честно, кому он это писал, вроде бы на 103-му. Вот, тут, а, как получается, я вылетаю из игры, вроде бы, да, вот тоже, да, вылетаю тут вот, из игры, и я в этом вернулся уже с отбитой юслей. Нам бы, ну, время закончилось, они свою задачу не выполнили. Вот, я скажу, что сколько я получил. Вот, есть не помню, как по опыту и по серебру, по серебру 24 тысяч, что ли. А по опыту, по опыту я получил 4250, потому что, ну, было их 5. Вот, а вытатковал 5500 урона, нанес почти 2000 дамага, сыграл хранш-бой, мы победили. А, с вами был Octavia37, а, в следующих обзорах а, в моих на этом аккаунте будет еще обзор на Т-127, вторая часть, на Е25, Дикер Макс и а, на Хелкот. И затем уже мы встретимся с моим новым аккаунтом. А, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пусть у вас все будет хорошо, как в жизни, так и в танках.